Друзья, всем привет я хотел показать вам один очень интересный такой турнир это призыв к тому что не надо никогда расстраиваться вот обратите внимание что у меня оставалось буквально шесть фишек когда у других было 5700 1900 1400 545 4700 да и казалось вот это называется такая красная зона в принципе с которой ну, вероятность почти выйти она усвоится к нулю, но тем не менее давайте посмотрим еще, еще раз, да, вот как это было разыграно, король 8 я здесь пошел во банк то есть практически 6 фишек это ни о чем мне тут заколил один да, один игрок меня заколил. А, восьмерку я поймал. Но, в принципе, у меня уже изначально король 8, король 4. Восьмерка у меня была старшая. Поэтому получил я здесь удвоение. А, дальше, значит, у меня осталось 168 фишек. Тоже Туз 3 я решил пойти в банк, потому что, в принципе, уже Туз, в принципе, да, хорошая рука. И фишек у меня... Настолько мало, что мне меня остается только тратить во банк а, Здесь друзья пошли на даму-король, дама-король. Ничего не, не словили. тут 3 мне пришел. И я удвоился. У меня стало 684 фишки уже. Идем дальше. 3-6. Это 2 или 3 раза я уже ходил во банк и мне везло. И здесь... 6. Как я решил сыграть? Я решил сыграть просто колом. Попал э, в две пары. Мне здесь э, четверка дает стрит. Опять же мы удваиваемся почти. У меня становится 1334 фишки. Идем дальше. Валет, король, принципе, хорошая рука для Алына. Так я и сделал, потому что блайнда, обращаем внимание, с 25-250. Большой блайнд у меня 1000 и валет-король решил зайти рейзом. После чего сыграл чек. Так, это мы сейчас закроем. После чего я сыграл чек. Чек-рейс. То есть я чек пропустил ход. Дал понять, что у меня ничего нету. Он сделал ставку. Тоже игрок из России. И я после этого пошел в банк, В принципе, словил еще одного вольта. И опять же у меня стало 2788 фишек. А, здесь тоже игрок. Так, здесь тоже игрок пошел в Абанк на 5-8. Ему тоже повезло, пришло две пары. А, треф не указалось у россиянина. Что ж такое то Давайте его это как-нибудь сейчас закроем. Давайте идем дальше. А, 6-9. А, здесь мне пришлось с ним сыграть в Абанк, потому что блайнды уже 30. Ну здесь у него Дама-Король, здесь он славил стрит, опять же удвоение получил. Но тем не менее, обращаю внимание, что у меня 2000 фишек и уже можно играть. Уже здесь 1600-1300. Сейчас я пока прикрою. Так, и в итоге регулярный игрок пошел. 3400 фишек у него было, видно надоело терпеть все это дело, он зашел рейзом, так, рейс, рейс кол, почему-то решил ва-банк пойти, видать, блефом, и в итоге мы заняли, так, в итоге мы заняли второе место даже, друзья, второе место мы заняли, получили, ну, не сказать, что это большие деньги, 2 доллара 14 центов поэтому, друзья, играйте в покер никогда не расстраивайтесь всегда будете впереди удача с вами подписывайтесь на канал, ставьте лайк кому понравилось данное видео а мы увидимся в следующем видео